Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для овнов на июль 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом мы поговорим про любовь и вытащим несколько карт для тех, кто в паре, для тех, кто одинок, и обязательно посмотрим на финансы. Так, под колодой, под колодой у нас девятка посохов, ну что ж, девятка посохов, это карта воина, карта тоже, которая говорит вам, ни в коем случае не сдавайся, не опускай руки, осталось вот день продержаться, ночь простоять, или день простоять, ночь продержаться, и тогда ты сможешь как бы добиться того, чего ты хочешь, это твоя последняя битва. У каждого из нас своя битва, так что не опускайте руки ни в коем случае. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Итак, в центре креста у вас восьмерка, восьмерка посохов, которая перекрывает тройка мечей. В основе вашего креста карта повешенного в недавнем прошлом. Рыцарь мечей. Во главе вашего расклада еще один рыцарь. Рыцарь кубков. В ближайшем будущем десятка посохов. Для вас, мои дорогие, карта девятка, а, простите, шестерка пентаклей. В вашем окружении карта башни. Надежда и страхи. Еще один рыцарь, рыцарь пентаклей. И чем все завершится? Четверка пентаклей. Ну что ж, давайте начнем с малого креста. Восьмерка посохов – это карта занятости. Это либо перелеты постоянные куда-то, это передача информации. Но что-то, какая-то информация, видимо, либо поездка какая-то, может быть, командировка какая-то будет очень неудачная для вас, потому что тройка мечей – это карта разбитого сердца, то есть переживаний сильных. Что-то, может быть, вы иногда по восьмерке пентак посох Восьмерка посохов это когда у нас отношения на расстоянии. Мы друг к другу либо ездим, либо летаем, но что-то, видимо, сорвется, либо не получится. И вот у вас, у вас карта разбитого сердца, это карта переживаний. Либо по работе, может быть, вы связаны именно с передачей информации, может быть, что-то сорвется. Это работа в удалении, может быть, на удалёнке. или может быть, какие-то компьютеры имейлы постоянные, звонки какие-то, вот что-то вот с этой, вот в такой среде, даже карта управляется Меркурием, Меркурий как раз это планета коммуникации. что-то в этой области у вас не получится, какие-то документы могут быть потеряны, не прошли, и вот у вас такая серьезная какая-то эмоциональная травма. Но э, в основе вашего креста карта повешенного, то есть... Э, вообще который говорит взгляни не на ситуацию с другой точки зрения то есть понятно что это все болезненно это переживание все остальное но можно взглянуть на ситуацию с другой точки зрения то есть вот так вот вообще повешенный он его не в наказание повесили а он сам вот так принял такую позу для того чтобы взглянуть на мир сверху вниз. Так и вам, может быть, стоит взглянуть на ситуацию с другой точки зрения, вы увидите какие-то другие детали, не так болезненно будет вам. В недавнем прошлом у нас рыцарь мечей. Вообще рыцари – это движение, движение вперед, продвижение. У вас продвижение каких-то планов, идей, проектов каких-то. Либо это вот молодой человек или молодая женщина, не достигшие возраста 40 лет. В данном случае элемент воздуха – это весы, близнецы, водолеи. Люди, знаете, вот… Полны каких-то идей постоянно, какие-то планы постоянно строят. И вообще еще это карта амбиции, которая вот как бы говорит вам, давай вперед, двигайся, реализовывай свои амбиции. Потому что амбиции – это не планы, это не… Амбиции – это немножко даже как-то… И всегда и говорят, стремись выше, потому что если даже где-то ты наполовине остановишься, уже хорошо. Вот так вот. Так вот по этой карте стремитесь к большему. А чего достигнете, это уже как бы будет... Даже этого будет достаточно. Во главе вашего креста рыцарь кубков. Рыцарь кубков – это э, тоже, может быть, молодой человек или молодая женщина, не достигший возраста 40 лет. Э, в данном случае водная стихия – это рыбы, раки, скорпионы. Ну, вообще, это романтическая карта, это карта предложения. То есть для кого-то, может быть, в вашу жизнь ворвется вот этот вот рыцарь на белом коне, независимо от какого-то знака. И любой любой человек, который влюбляется, он всегда вот превращается в такого вот рыцаря на белом коне с чашей-чашей полной позитивных эмоций, любви, готов за вами ухаживать, готов как бы окружить вас вниманием. Вот это вот все самое главное по этой карте, а не знак зодиака. Либо это может быть предложение. Предложение может быть вам о работе кто-то предложит. Или э, вступить, например, в, в бизнес какой-то, или какое-то дело, или еще что-то. Ну, замечательная вообще карта. Что-то, что вот эта чаша, это чаша позитива. Что-то, что может принести вам э, какие-то очень позитивные эмоции. В ближайшем будущем у нас карта «Десятка посохов», карта «Тяжести». Это когда вы взяли на себя слишком много ответственности, и вы сгибаетесь от этой ответственности. Это может быть по работе. Это может быть совместная работа и дом, и то, и другое, все на вас, и вы уже как бы согнулись от тяжести. Не э, перетрудитесь, то есть надо как бы скидывать эту ношу с себя, уметь делегировать, если это работа, если это ваша э, семья, близкие, то там тоже надо просить о помощи, иначе вы надорветесь. И э, пришло время, десятка в нумерологии, это конец цикла который говорит о том, что надо скидывать эту ношу, иначе вы либо заболеете от стресса, очень часто можно просто заболеть, либо вы перетрудитесь, и вот именно какие-то могут быть проблемы со спиной, с плечами, вот, с шейным позвонком, что-то в этой области. А еще часто десятка посохов говорит о тяжести на душе. Может быть, у вас какое-то чувство вины, чувство какое-то, или вас обидели, и вы вот эту тяжесть в себе носите, тоже надо как-то это скидывать себя, надо найти, найти возможность избавиться вот от этой тяжелой душевной тяжести, тяжелой ноши душевной. Для вас, мои дорогие, шестерка пентаклей ну что ж, финансовый баланс. То есть, конечно, не излишки. Но на все хватит. На все, что вы запланировали в этот период, денег хватит. Никаких долгов вы не наделаете. А еще на самом деле карта долгов. Но ну в каком плане? Могут у вас просить в долг. Кто-то вернет долг. Либо вам придется вернуть долг, может быть. Долги не всегда деньги. Иногда это какие-то кармические долги. Кто-то помог вам когда-то, оказал какую-то услугу. Теперь пришла ваша очередь, ваш черед. Или наоборот. Вы оказали кому-то услугу или пришло, может быть, вы будете просить, чтобы вам теперь помогли в этот, в этот период. Шестерка Пентакли еще хороша для отношений. Она говорит о том, что потому что на карте часто все сбалансировано, весы. И она говорит о том, что если вы в отношениях, то оба, оба партнера в этих отношениях должны одинаково вкладываться в эти отношения, чтобы не было, чтобы весы не перевешивали, чтобы всегда был баланс в отношениях. То есть если кто-то один, например, вкладывается финансово, другое может быть, что-то другое делает для, для этих отношений, организовывает досуг, быт или еще что-то, то есть всегда должен быть какой-то баланс. В вашем окружении карта башни. Я рада, что я увидела ее в вашем окружении, а не вам лично, потому что карта какой-то, знаете, вообще неожиданности, неприятной неожиданности. Иногда это э, окончание отношений неожиданно, то есть ушли ушел кто-то от вас или вы уйдете неожиданно от кого-то. Но это не вас касается, это касается человека очень близкого для вас. Почему? Карта выпала вам этот человек имеет, видимо, какое-то очень важное влияние на вас или значение для вас. Это может быть человек потеряет, ну, например, если вы мужчина, может быть, это ваша жена, она потеряет работу, закрылась ее компания, уволили ее неожиданно или еще что-то. Если вы женщина, может быть, вашего мужа уволили или еще что-то случилось, бизнес у него как-то пострадал или еще что-то такое, вот так вот может быть. Надежды и страхи – это рыцарь пентакли. Надейтесь, что у вас будет стабильность, стабильные доходы будут. То есть каждый месяц в одно и то же время вы будете получать какую-то определенную сумму. Вот этого вы хотите, вот это ваша надежда, я думаю, потому что рыцарь пентакли он такой вот правильный, надежный, на него можно положиться. Он медленно двигается, то есть тут доходы, конечно, не фонтаном, но они вот, сказали вам, будут вам 20-го зарплату платить, будут вот эту вот сумму. Именно 20-го вы ее и получите. Вот так. Ну, и последняя ваша карта это четверка Пентакли. Эта карта вообще называется картой жадины. Но иногда нам самим надо быть жаденным. То есть надо не, не стоит тратить деньги, стоит, нужно их отложить на что-то. Придет, видимо, есть карты Таро знают. Видимо, будет что-то, на что вам нужно будет их потратить в будущем. Поэтому не торопитесь тратить деньги в этот период в июле, а постарайтесь, наоборот, отложить на что-то. Может быть, как бы на покупку крупную какую-то квартиры, машины или еще что-то. Но вот так вот. И еще, знаете, карта иногда говорит о том, что мы закрыты эмоционально, то есть мы держим внутри все. Мы свои эмоции особо не показываем. То есть это не деньги, а это больше вот наше эмоциональное состояние. То есть мы закрываемся и не показываем свое реальное, свои реальные чувства. Так. Ну что ж, это был ваш кельтский крест. А теперь давайте посмотрим, что у нас про любовь. Первые три карты для тех, кто в паре. Ваша первая карта – шестерка кубков. Четверка – посоха Ух ты, вот это карты! Ну, во-первых, дети, пара. Кому-то, кто-то, если у вас еще детей нету, то вам предстоят дети. Если они есть, то они будут радовать. Четверка посохов – это карта стабильности. Если вы еще не женаты, то это подготовка к свадьбе, обручение – может быть, какого-то празднования, даже юбилея или еще что-то. Ну и карта Колесо Фортуны. Нужно ли ее вообще интерпретировать? Удача, удача, редкая удача вам будет сопутствовать в этот период. И вообще все между вами, вашей семьей вашей паре, все будет замечательно, мои дорогие. А теперь давайте посмотрим для тех, кто одинок и в поиске. Карта суда и справедливости. Карта десятка посохов и пятерка посохов ну вот э, для тех кто одиноко в поиске как-то не очень удачно получились карты карта тяжести опять выпала вот это либо на душе скорее всего душевная ли вы просто слишком заняты и на вас все вот и дети и дом и вам не, вообще нет вообще не до отношений еще вдобавок у вас могут быть какие-то э, судебные разбирательства где вы с кем-то судитесь э, ругаетесь постоянные какие-то склоки я думаю что вам пока не недоотношений мои дорогие надо как-то переждать и давайте посмотрим что будет в августе вот про отношения а теперь про финансы итак паш паш мечей карта умеренности Девятка. Ну, с финансами все замечательно. Во-первых, Паш Мечей это какая-то деловая корреспонденция, какие-то документы, подписание. Может быть, какой-то контракт получите, или еще что-то, или документы какие-то. Карта умеренности говорит о том, что надо просто подождать. Чуть-чуть, и вы получите то, что вы хотите. Ну и девятка пентаклей, карта финансового благополучия, финансовой независимости, мои дорогие. Это когда денег не только, как по шестерке пентаклей хватает только лишь на ваши нужды, но тут еще и э, на... То, что вы, вы можете позволить себе, например, пойти в хороший ресторан, заказать себе хорошее вино или еще что-то. То есть тут Саде э, дема, эта карта называется. То есть можно э, позволить себе купить, красивые одежды, какие-то даже ювелирные изделия. Ну, замечательно. На этой ноте вот можно и закончить этот расклад.